Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Куклин Павел, я технический специалист компании MPI. Сегодня мы познакомимся с возможностью применения таблицы Нанокад, созданной по формату «Отчет по выборке объектов для автоматизации и заполнения ведомости на платформе нанокат. Сделаем мы это на примере формирования ведомости тротуаров, дорожек и площадок. Данная ведомость используется в разделах ПЗУ и Генплан для отображения площадей твердых покрытий. Исходными данными в нашем примере является план покрытий с следующими типами. Покрытие из асфальтобетона тип 1, покрытие обочины щебня тип 2 и покрытие газона тип 3. Нам предстоит заполнить площади покрытий. Для этого используем команду таблицы на накат. Создаем таблицу по формату отчет по выборке объектов. Вносим наименование. Выбираем типы объектов. Нас интересует штриховка. Задаем слой, с которым будем работать. В данном случае начнем с асфальта. Из перечисленных свойств выберем площадь. Вставляем вспомогательную таблицу на лист. Далее нам необходимо посчитать сумму площадей указанного покрытия. Для этого переходим в редактор. Предварительно создадим пустую строку под данными с площадями. Обратимся к команде автосуммирования. Так как таблица, созданная по формату отчета по выборке объектов, является Динамическое, то есть при создании новых объектов происходит добавление свойств этих объектов в таблицу, то использовать фиксированный диапазон для суммы не представляется возможным. Для того, чтобы посчитать сумму в данной таблице, обратимся к оператору OF. Данный оператор позволяет обратиться к ячейке с адресом относительной скомой. В данном случае адресом будет минус 1.0. Также в свойствах зададим данной ячейки имя, чтобы потом ее было легче найти. Закрываем редактор. В вспомогательной таблице появилась сумма для асфальтобетона. Создадим вспомогательные таблицы для остальных покрытий. Это можно сделать с помощью копирования ранее созданной таблицы. Изменим название, а также зададим слой, в котором находится необходимый объект. В данном случае это слой щебень. Изменения уже появились, добавились дополнительные строки. Осталось изменить название ячейки, в которой выводится сумма. Вызываем контекстное меню, переходим к команде «Свойства». Изменяем название ячейки. И закрываем редактор. Аналогичные действия проделываем с последней таблицей. Выбираем слой. И изменяем название ячейки для суммирования. Закрываем редактор. Осталось интегрировать значение значения площадей в искомую ведомость. Для этого открываем ведомость в редакторе. Переходим к ячейке, в которой будет содержаться площадь покрытия. Вызываем контекстное меню и выбираем команду выражения. Теперь необходимо присоединить вспомогательную таблицу, в которой содержится необходимая нам площадь. Воспользуемся быстрым поиском. Именованные ячейки. Закрываем построитель выражений. Аналогичные действия проделываем для оставшихся ячеек. Присоединяем вспомогательные таблицы. Находим именованные ячейки. Также зададим форматирование и установим точность отображения значений. Двух знаков будет достаточно. Также создадим вспомогательную строку, в которой выведем суммарную площадь покрытия. Воспользуемся командой автосуммирования. На этом редактирование таблицы завершено. Мы видим, что ведомость тротуаров дорожек и площадок заполнена. Теперь смоделируем ситуацию, при которой покрытия их конфигурация могут измениться. Выделим площадку и увеличим ее длину на 20 метров. Воспользуемся командой регенерация. Значения ведомости тротуаров, дорожек и площадок изменились в соответствии с внесенными корректировками. Итоговая сумма площади покрытия осталась неизменной. Данный способ позволяет автоматизировать заполнение ведомостей, спецификаций и журналов на платформе нанокад при обращении к тем или иным свойствам объектов. Спасибо за внимание. Доклад вел Куклин Павел, компания MPI.